И это окошко, смотрите, ну это фантастика какая-то. Можно перевернуть, там помыть. Всем привет, с вами Александр. Хочу показать в этом видео, где в Калининграде можно заказать пластиковые окна. Я сам у них заказывал зимой. Московский проспект, 120А. Довольно приятный офис. Девушки вам помогут с выбором окон. Здесь есть разные скидки. Я здесь немножко пройду, посмотрю, что здесь есть. Здесь можно посмотреть, как устроено окно. Вот это вот максимум. Видите, какой -то толстый профиль. У меня вот такой вот оптимум. 7,6 мм. Можно поставить стандарт. Вот сейчас я вам покажу, что такое гребенка. Обычно пластиковое окно. Оно вот так открывается. И там микровентиляция еще чуть-чуть. А есть такая штука, гребенка. Вот она вот так вот. Раз. Ты потом, коп и фиксируешь. Вот, видите? И так есть несколько положений. То есть можно так открыть окно, чтобы... Ну, как тебя устраивает, чтобы и не холодно было, и не жарко. А так получается. Вот обычно раз, люди вот так открывают. Например, если зима, да? То будет холодно. А микровентиляция, ну, там, ну, чуть-чуть она дает. А здесь можно раз, вот так вот, и все. Классная вещь, вот я рекомендую. Хотя говорят, что когда сильные ветра, ну что как бы не очень рекомендуется ее использовать, когда сильные ветра. Но у меня на сильных ветрах ничего не случилось с этой гребенкой, все отлично. Также здесь вот есть подоконники и водотливы разные. Также вот такие вот системы. Открывается вот сеточка, видите? Можете даже такое вот заказать на балкон. Вот сейчас вот я вам покажу. Но ну, это просто обалдеть, что это такое. Замочка. Смотрите. Окошко открыто, да? А теперь можно вот так вот сделать. Допустим, вы хотите его помыть. Это окошко. И это окошко, смотрите, ну это фантастика какая-то. Можно перевернуть, там помыть и обратно его вот так. Раз. все, можете там закрыть. Классная штука. Ну, вот, наверное, где-то такие окна используются. Ну, представляете его вот так развернуть его и помыть. Это очень, очень интересная система. В фирме Пластикат сервис вы можете заказать окна из немецкого профиля КБЕ или с алюминиевого профиля. Замерщик, который приезжал, помог мне определиться, какие окна будут глухие, какие будут открываться. И ну, там много у меня было разных вопросов, в какую сторону там эти окна будут открываться, там справа налево, слева направо, как мне это будет удобнее. И он вот мне дал очень грамотную консультацию, как на практике мне будет удобно. К установщикам у меня тоже не возникло никаких вопросов. Все ровно, все вообще хорошо. То есть я очень доволен. Я лично убедился, что это хорошая фирма, и я всем рекомендую обращаться в фирму Пластикат Сервис. Я думаю, что вы останетесь довольны. Всем пока. С вами был Александр.